Даниэль Таммет. Человек-цифра. Даниэль Таммет родился 31 января 1979 года в Великобритании. С раннего детства он стал утверждать, что способен видеть результаты сложных арифметических вычислений, буквально как вейзажи. В его сознании каждое число до 10 тысяч имеет свою собственную уникальную форму, цвет и текстуру. Например, единица – это яркий белый свет, а 89 – как падающий снег. Таммет – рекордсмен Европы по числу π – он на память назвал 2514 знаков после тройки запятой. Кроме того, таммед свободно изъясняется на 10 европейских языках и эспиранта. Бен Андервуд, юноша Эхолокатор. Бен Андервуд молодой человек из Сакраменто, штат Калифорния. Его глаза были удалены хирургическим путем, когда ему было всего 3 года. Врачи поставили диагноз рак сетчатки. Но ему удается жить полноценной жизнью, потому что вместо глаз он использует свой язык. Им он создает щелчки, резкие, короткие звуки, которые отражаются от близлежащих объектов. Бен умеет как бы захватывать эхо и благодаря этой возможности точно определять местоположение отдельных объектов. Он использует эхолокацию, как летучая мышь. Даниэль Смит – резиновый человек. Даниэль Смит – пятикратный рекордсмен Гиннеса «Резиновый человек», является самым гибким и известным акробатом. Даниэль начинал выкручивать свое тело в 4-летнем возрасте и с 18 лет стал работать в цирке. Он без особого труда пролезает через отверстия в теннисной ракетке и через сиденье унитаза, а также умеет сворачиваться в неимоверные узлы и складываться, умещаясь в чемодане. Врачи считают, что невероятная гибкость была дана Даниэлю с рождения, но он сам довел ее до максимально возможного предела. Майкл Латито Мсье, съешь это все. Француз Майкл Латито, родившийся в 1950 году, открыл свои удивительные способности в 9 лет. До смерти напугав родителей, он съел телевизор. С 16 он начал развлекать за деньги публику, поедая металл, стекло, резину. Обычно объект разбирают на детали, режет на куски, и Латито глотает их, запивая водой. Однажды Майкл даже съел самолет. Он ел его два года, употребляя по одному килограмму самолета в день. По словам врачей, Латито еще жив потому, что стенки его желудка в два раза толще, чем у среднестатистического человека, а ядовитые вещества его не берут. Радха Кришнанвилю ⁇ зубной король. Малаец Радха Кришнанвилю практикуется в перетягивании зубами транспортных средств. 30 августа 2007 года, накануне 50-го дня независимости Малайзии, этот человек собственными зубами перетянул поезд, состоявший из шести вагонов и весивший 297 тонн на 2 метра 80 сантиметров. Такого рекорда в мире еще никто не ставил. Местное население зовет этого супермена король зуб. В чем кроется секрет его силы и необыкновенной крепости зубов? Радха Кришнан считает, что ему очень помогают регулярная медитация, а также ежедневные пробежки по 25 километров, подъемы штанги весом 250 килограммов и специальные упражнения для челюстей. Лифтаулин Улин – человек-магнит. 70-летний подрядчик из Малайзии Лифтаулин Улин сумел протащить автомобиль, используя свою магнетическую способность с помощью железной цепи, которая просто примагнитивалась к его телу. Лив говорит, что однажды он взял несколько железных пластин и поместил их вертикально на живот. К его удивлению, пластины не упали, как будто их крепко приклеили. Так он обнаружил в себе способность притягивать различные предметы, как магнит. Этим даром наделены также три его сына и два внука, поэтому он считает эту свою способность наследственной. Ученые тем временем пытаются безрезультатно объяснить этот феномен. Ведь вокруг Малайца нет магнитного поля, да из с кожей у него все в порядке. Тай Нгок, 64-летний вьетнамец, забыл, что такое сон после того, как в 1973 году переболел лихорадкой. Он не сомкнул глаз – 11700 ночей. «Я не знаю, как сказывается бессонница на здоровье», – говорит он, – «но я вполне здоров и могу вести хозяйство ничуть не хуже, чем другие». В доказательстве Нгок упоминает, что каждый день носит два 50-килограммовых мешка с удобрениями за несколько километров от дома. А недавно три бессонных месяца ушло на земляные работы. Фермер выкопал два больших пруда для разведения рыбы. Во время медосмотра врачи не нашли у ютнамца никаких болезней, кроме небольших отклонений в работе печени. Тим Кридланд – король пыток. Тим Кридланд – человек, не испытывающий боли. Еще в школе Тим поражал одноклассников, когда, не моргнув глазом, протыкал руки иглами и безболезненно выдерживал любую жару и холод. Сегодня Кридланд, выступающий под сценическим псевдонимом «Замора король пыток», поражает публику своими невероятными способностями. На глазах восторженного зала глотает шпаги, прокалывает шею, щеки и руки вертелами, а иногда заглатывает веревку, после чего прямо на сцене извлекает ее из желудка с помощью скальпеля и хирургических щипцов. Научные тесты показали, что этот человек способен терпеть невероятную, совершенно непереносимую боль благодаря гораздо более высокому болевому пределу, чем у среднестатистического человека. Кевин Ричардсон – заклинатель зверей. 32-летний специалист по поведенческим особенностям диких животных Кевин Ричардсон работает в заповеднике Южной Африки. Он может проспать всю ночь даже со львом в обнимку, не помышляя о возможном нападении. И гепарды с леопардами принимают биолога за своего. Даже непредсказуемая самки гиены позволяет ему брать на руки своих детенышей. Ричардсон, которого прозвали заклинателем зверей, в своей работе полагается на интуицию. «Я никогда не приближусь к зверю, если почувствую, что что-то не так. А также не использую палки и кнуты. Главное в моем деле – терпение». Клаудио Пинто – человек с вытаращенными глазами. 48-летний бразилец Клаудио Пинто из города Белу, Оризонте способен вытащить глаза на 4 см, то есть на 95% из глазных орбит. Уникум прошел множество медицинских обследований, и в результате врачи объяснили его особенность вывихом глазного яблока. Но утверждают при этом, что никогда раньше не видели человека, который способен проделывать такие фокусы с глазами. Этим божьим даром я довольно легко могу делать деньги и оттого чувствую себя счастливым, говорит Клаудио, радуясь своей уникальности. Чтобы люди могли попасть в канализационные коллекторы или добраться до других подземных коммуникаций, используются люки. В подавляющем большинстве случаев крышки люков имеют круглую форму, а не квадратную или прямоугольную. Почему?